«Мой пластилиновый жираф» – книга из серии «Мои первые стихи». В этой книге собраны замечательные стихи Ивана Бурсова. Стишки можно прочитать самостоятельно или послушать их, нажав на кнопочку. «Мой пластилиновый жираф от меня сбежал под шкаф. Четко пришлось жирафа звать, чтобы под шкафа». Повторное нажатие останавливает стишок. Слыхали или нет Слон купил велосипед Это что? Ж... Что случилось Удивился весь игрушечный народ Ванька-встанька обленился, лед И не встает Слон толкнул жирафа для... Как-то кот с собакой вскач Во дворе гоняли мяч крылатые как ночные бабочки кружится кружатся. кружатся.